Всем привет! С вами снова я, Тилька, и сегодня на моем канале я решила возвратить рубрику «Челлендж Локбок». Вы прекрасно помните, что по этой книжке мы с вами повторяли образы, которые нам здесь предоставляются. И мне эта идея безумно понравилась, но я решила ее немножечко изменить. В новом сезоне этой рубрики я решила сделать свой лук-бук. Для этого я купила два скетч-бука, один из которых будет мой, а второй я разыграю среди своих подписчиков. Причем обе эти книжечки будут между собой идентичны. Для первой серии данного видео я выбрала новогодний образы, Так как уже надвигается потихонечку Новый год, но об этом чуточку попозже. Главное, что я, наверное, тут хочу сказать, это то, что у вас есть возможность принять участие в создании этой книжки. Для этого свои идеи, может быть, по каким-то образом или пожелания, вы можете писать мне, как в комментарии под эти видео, либо же присылать мне их на почту, которая вот сейчас где-то тут всплывет. Быть может, у вас есть какой-то клёвый арт, который вы сами нарисовали, или же крутая фотка, которую вы хотите, чтобы я повторила. Почему нет? Как я уже говорила ранее, приближается потихоньку Новый год, и мне захотелось сделать первые и довольно простые образы по этой теме. Цветные огонечки, имбирные печеньки, кружка с теплым чаем и прочие уютные мелочи, которые дают нам атмосферу какой-то магии и волшебства. Ведь именно на Новый год наши города и дома становятся яркими и красочными. Во втором сезоне данной рубрики я решила работать с фотографом, а не делать все только своими руками. Знакомьтесь, это Клим. Многие из вас, думаю, его уже знают, так как он очень часто фотографирует популярных видеоблогеров. Первый образ мы решили сделать домашний. Мне хотелось передать атмосферу подготовки к праздникам. То есть тот момент, когда мы только подумываем о том, чтобы украсить наш дом. Собственно поэтому тут мало гирлянд, рассыпанные шарики и даже еще нет елки. Кстати, многие думают, что для своих некоторых фото блогеры тратят много денег на закупку реквизитов. Но это не совсем так, ведь есть специальные приложения. Я, например, недавно наткнулась на Пандао, в котором легко можно найти множество самых разнообразных товаров по очень низким ценам. Теперь, когда я думаю над своими новыми проектами, я заранее нахожу все необходимое, кладу в корзину и, когда приближается время съемок, заказываю. Цены довольно низкие и я советую присмотреться к этому приложению, ведь скоро нужно будет покупать подарки. А 9 декабря в приложении Pandao стартует мега распродажа, а я вам в свою очередь дарю промокод UTIL. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Во время создания фото бывает такое, что ты испытываешь дискомфорт. Однако иногда он перекладывается и на фотографа. Климу, например, в этот раз пришлось резать под стол, чтобы поймать удачный кадр. И всячески ползать по полу. Это было забавно и смешно. В какой-то момент в комнату вломились мои кошки. И мы подумали, почему бы не попробовать сделать фото с ними. Но это было фиаско, братан. Как только мы навели камеру на животных, в них что-то вселилось. И они начали играться и всячески беситься. Поэтому, думаю, стоит показать вам неудачные кадры. Так как не все складывается идеально и так, как ты задумал. Я надеюсь, что вы как минимум улыбнулись, поэтому предлагаю посмотреть то, что получилось в конечном итоге. Следующее фото мы решили сделать на улице, на фоне красивой мерцающих гирлянд. Поэтому пока не стемнело, надо было быстро покинуть мою квартиру и ехать в центр Москвы, где потихонечку начинают украшать город. Однако был риск того, что пока ничего не делается, и мы рискуем приехать и не найти ничего подходящего. Нашей радости не было предела, когда наконец-то на горизонте замерцала гирлянда, и словно дети мы начали рисовать и писать на снегу. Зачем? Да я сама не знаю. Так как фото было на улице, мне пришлось быть в куртке. Однако я решила одеть платье с серебристыми пайетками. И я была очень удивлена, когда настроив кадр на гирлянды и сделав пару снимков, я увидела, как прикольно все это вместе смотрится. Просто кайф! Единственная трудность, с которой мы столкнулись во время съемки, это люди, которых в центре Москвы, увы, дофига. И кто-то постоянно норовил попасть в кадр. Но мы справились, и вот что вышло. Третий образ, пожалуй, мой самый любимый. Для меня он теплый и очень душевный. Я бы даже сказала, он больше всех фото передает предновогоднюю атмосферу. Однако, чтобы сделать этот кадр, нам пришлось дать темноты, и мы около двух часов сидели в кафе, в котором, к слову, я чуть не потеряла iPhone. И чуть было не испортила себе весь оставшийся день, потому что очень сильно испугалась. Выйдя из кафе, нужно было найти интересное и красивое место. Не знаю зачем, но мы попробовали сделать фотку у лавки с какой-то шаурмой. Однако там был не очень хороший свет. Пройдя пару метров, мы с Климом заметили красивую арку, где было много гирлянд, новогодних украшений и даже что-то похожее на елку. Если не ошибаюсь, то это кипарис. Фото я хотела сделать в свитере, поэтому пришлось снять куртку и немного померзнуть. Было сложно, конечно, так как на улице была минусовая температура, но я справилась. Самый тупой косяк был связан с кружкой. Когда мы уже закончили снимать и стали просматривать фото, то заметили, что забыли убрать этикетку с кружки, которую я купила в этот же день в Starbucks. И это заставило нас дико угорнуть. И капелюшечку расстроиться, так как некоторые классные кадры из-за этого запоролись. Результат мне безумно понравился, и многие, наверное, уже заметили, что на моей странице ВКонтакте стоит аватарка именно из этой части нашей фотосессии. Этот день был классным, даже несмотря на спешку и маленькие косяки. Мы все хорошо провели время и сделали массу классных снимков. Однако, посовещавшись, пришли к мнению, что в следующей части надо сделать сложные и более творческие образы. Я думаю, вы поняли, что теперь у нас нет каких-то строгих рамок, в которых мы можем себя ограничивать. Мы целиком и полностью можем с вами творить не только я, но и вы, принимая участие в создании данных образов. Пишите в комментарии идеи для следующей серии данной рубрики, и, возможно, вы попадете в следующее видео. А также поддержите меня лайками, подписывайтесь на канал. С вами была я, Тилька. Всем пока, до новых встреч!